Я просто вижу проблему. Проблема заключается в том, что большая часть населения нашей страны или, или любой другой э, – это обыватель, который имеет очень отдаленное представление о том, что такое наука, что она делает, зачем она, она это делает. Когда обыватель э, становится заложником стереотипов, будь то религиозных там суеверий или любых других например среди подобного можно привести там заблуждение по поводу ГМО, заблуждение по поводу стволовых клеток то есть из за того что общественное мнение не понимает что это такое и то, что оно абсолютно нормально это это нормальная наука это там, нормальные продукты в случае с, с ГМО, и более того, они, они, они безопаснее, чем обычные, то, что, то, что мы видим на, на рынках, просто потому что оно проверено 100-500 раз. В отличие от обычных продуктов, в которых повышенное количество нитратов, тяжелые металлы, никто за этим не следит, вообще ужас. Стволовые клетки, то есть то, что в принципе может привести нас к исцелению там, тяжелейших заболеваний, спасти реально миллионы жизней. И этого всего не происходит, потому что ученые не могут работать со стволовыми клетками, потому что есть общественное мнение, которое запрещает это, это делать. Ну, это, это же ужасно. И я, я считаю, что мой, в принципе, долг, если я могу что-то сделать в этой ситуации по эм, просвещению, я, я должен это сделать.